Сегодня играем в игру под названием Зуба. Это вы думаете, что такая за зубы? Что за фигня такая? Ну это похожая игра на Бравл Старс, только мне кажется, она получше чуть-чуть Бравл Старса. Да, нормально. Откроем сундучок, че-че нам... Я хочу новый скин, но мне никак он не выпадает. Потому что мне надоело с этим ходить. Так, давай какой тут меньше всех. Это меньше всех. Мне она понравилась просто на вид такой, значит, ну ч ж не скачать, проверить просто. Такое, значит, скачание, она мне, эта игрушка, реально понравилась. Она крутая. Вообще. Там уже ржет кто-то. Ржет. Я тут один пока, без ко... не хочу никакую команду искать. Стоять. Я тебя пристрелю. Ой, за... Убью. Короче. <смех> неважно важно. <смех> Опа. Уклонился. Смотри-ка. Кто меня там хотел тронуть? Ой, там лучше граната. Вот. Короче, тут надо брать вещи. Я только не могу определиться, как тут убрать. <смех> маленький наш. На. Да. На где он там бился Грен кидаем ой он тут вот на еще минус один дел а нет Ты показал, что я минус один сделал блин О! А! А! А! А! блин отстаньте это не я о блин огонь это тут смещается местность. Вот так вот. Валим отсюда. Круто. О блин, я так и знал мне сейчас кто-нибудь попадется. Эх ты ж блин. Бью же. Нет, не убил блин. Чуть-чуть бы и Давай. Нет. А? Давай, бей. Малыш, у меня тут малышара есть. Его никто не трогает, потому что это мой малышара. Иди сюда, стоп. На. Мне пофиг, я там дотронулся до него или нет. А, блин, я туда чувак забрел, я буду езжать, пока переплывет кто-нибудь речку. чтобы прикончить. Короче, чуть грох, чтобы чтоб грохнуть. А тут мост, а вот этот? Чувак, блин, он мне чуть не попал, по мне. Опа, по кому-то попало. На, Экспекта. Да, бери, молодец, чувак, а нет. Не молодец. Мы на каком месте интересны? Нас этот чувак убил. Мы... Круто вообще. Сейчас мы попробуем теперь с другом сыграть. Кто здесь будет? Чего он так рвет, а? Я не знаю. Раньше начинаем. Сейчас все равно со мной друг появится. Я угадал. Ой, блин. Вот тут сейчас будет этот чувак. Идем. О! Ах, ты ж, блин, салага. На. И сюда. Так попробуй. Ха! Вот вали. Что-то там нормально живешь, друг? Я сейчас нам гранату принесу. Будет круто. Сейчас еще лучше. Так, играем дальше. О, блин. На, подбил. Я тут. Чувак. Появи. Лучше. Ладно. Вот, блин. Подбил. На. Готов. Респекта. Бери. наконец таки я проснусь. Ой, блин, кенгуру. Да, тут те. Мы тут нечаянно появились. Не хотели явиться. Натя, Вау. так ждем пока они тут так я тут не бойся чувак у меня осталось На. Вай. Ах ты ж, блин. Вай, должны выиграть. На. Е, yeah, мы выиграли. Ну, я вот такой вот небольшой обзор сделал. потому что не хочу огромный делать. Потому что все равно, может, вам не понравится. Но ну, если вам, короче, понравился видео. Значит, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, конечно же. О, стрелы, ладно, еще, опа, лучше. Могу. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчики чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока!